Эй, посетители психушки, вы когда-нибудь задумывались, когда можно назвать отношения как токсичные? Мы можем думать, что красные флажки ясны как день, но последние исследования показывают обратное. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый третий подросток переживает нездоровые отношения, но только 33% из них обращаются за помощью или признаются кому-то об этом. Почему? По словам американского писателя Брайанта МакГилла, избежать токсичных отношений можно почувствовать себя так, словно отрываешь кусок своего сердца. Уйти никогда не бывает легко, но иногда это необходимо, чтобы спасти себя и других от смерти внутри. Трудно смириться с тем, что люди, которых мы любим больше всего, на самом деле причиняют нам самую сильную боль. Даже самые сильные из нас могут оказаться в ловушке в токсичных отношениях, не в состоянии принять, когда все уже рухнуло и сгорело. Но если знать, как определить, когда ситуации начинают принимать худший оборот, может уберечь вас от душевной боли в будущем и даже может помочь вам спасти ваши отношения, пока не стало слишком поздно. Итак, с учетом сказанного, вот некоторые признаки токсичных отношений. Первый, вы не чувствуете поддержки. Чувствуете ли вы, что ваши отношения начали терять свою искру? Вас беспокоит, что вы больше не чувствуете особых усилий со стороны, со стороны вашего партнера? Он не только перестал строить планы и регулярно проверять вас, но и перестали оказывать вам поддержку. Их нет рядом, когда они вам нужны, но они заставляют вас чувствовать, что это ваша вина, что это ваши собственные цели и амбиции мешают вашим отношениям. Они – их недостаточная признательность и преданность. Второе – вы не общаетесь друг с другом. Вы и ваш партнер обращаетесь друг к другу в последнее время с сарказмом? Является ли критика, тонко завуалированное осуждение и пассивная агрессия являются частью вашей повседневной жизни? Вы двух минут не можете прожить без того, чтобы не потерять терпение или не раздражайтесь друг на друга. А большинство разговоров быстро превращаются в ссоры. Вы не говорите с ними о том, что вас беспокоит, потому что вам кажется, что они не поймут или они просто разозлятся на вас из-за этого. Поэтому вместо того, чтобы быть честным и открытым о том, что вы действительно чувствуете, вы предпочитаете молчать. На вас так сильно давит, заставляя постоянно вести себя идеально ради них, что это кажется утомительным просто проводить с ними время. Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, которые смотрят наши видео, действительно подписаны. Если вы еще не подписаны, но вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку «Подписаться». Это поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье для большего количества людей. Номер три. Много зависти. Всегда проявляйте осторожность, покупаясь на опасную идею о том, что ревность партнера исходит из любви. Ревность рождается не из любви, а из привязанности. Желание обладать кем-то и держать его при себе. А ревность может вдохновить на многие токсичные и контролирующие поведения в отношениях. Например, вторжение в личную жизнь вашего любимого человека, просматривать их сообщения и контроль за тем, с кем можно, а с кем нельзя дружить. Номер четыре. Накопившаяся обида. Случалось ли вам и вашему партнеру ссориться? в результате которой всплыло много прошлых проблем и ошибок, которые вы считали уже решенными, это происходит потому, что в ваших отношениях накопилось много обид. В ваших отношениях ваш партнер не простил вас за то, что вы сделали не так, и вы не отпустили все те способы, которыми они причинили вам боль. Вы оба держите обиду и отказываетесь двигаться дальше, используя эти ошибки для вины, контроля и манипулировать друг другом. Но здоровые отношения – это не ведение счета и концентрироваться на том, что вы сделали неправильно. Даже самые добрые и любящие люди иногда могут совершать обидные поступки, но не стоит вечно помнить об этом. Номер пять. Вы чувствуете, что к вам относятся неуважительно. Перебивают ли они вас или беззаботно переговариваются с вами? Делают ли они вас объектом многочисленных шуток? Если они вскользь рассказывают людям ваши секреты и личные подробности и опаздывают на большинство свиданий или вообще не приходят, возможно, ситуация переходит в красную зону. Они также могут принижать ваши проблемы и заботы и решать все за вас, не считаясь с вашими чувствами и мнением. Это лишь несколько примеров того, как неуважение к вам со стороны вашего любимого человека. Но все они являются определенными тревожными сигналами. Потому что, в конце концов, все они говорят нам об одном и том же. Ваш партнер не ценит вас и не относится к вам как к равным. И номер шесть. У вас нет времени на другие отношения. Вначале вы хотели проводить большую часть своего времени со своим любимым человеком, верно? Но время шло, и ваши отношения становились все более серьезными. Вам стало комфортнее находиться отдельно от них. Потому что вы чувствуете себя уверенно в обязательствах, которые вы взяли друг на друга. Но это не так, когда вы находитесь в токсичных отношениях. В токсичных отношениях ваш партнер становится всем вашим миром. Вы только и делаете, что проводите с ним время и ходите за ним по пятам. Вы начинаете терять себя в них и в итоге пренебрегаете всеми другими важными отношениями в вашей жизни, особенно с самим собой. Как говорится, первый шаг к преодолению проблемы – это это признать ее. И хорошая новость заключается в том, что только потому, что ваши отношения стали токсичными, это не значит, что вы и ваш партнер обречены навсегда. До тех пор, пока вы оба признаете эти токсичные черты характера и оба готовы измениться к лучшему, то надежда еще есть. Практика более открытого общения. Переходите от игры в вину к пониманию, и установление здоровых границ могут помочь в продвижении вперед. Конечно, токсичные отношения – это не то же самое, что жестокие отношения. Если вы или кто-то из ваших знакомых подвергается физическому или эмоциональному насилию со стороны партнера, пожалуйста, обратитесь к властям или в любую из многочисленных организаций, чтобы получить необходимую помощь. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, о том, как отношения могут стать токсичными. Что вы думаете об упомянутых признаках? Есть ли среди них те, которые описывают ваш опыт? Считаете ли вы, что ваши отношения стали токсичными? Оставьте комментарий ниже и, пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто борется с такой токсичностью. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. И, как всегда, суперспасибо за просмотр!